Азис Шавершан, или Зис, известный в интернете бодибилдер и модель, умер в 22 года от сердечного приступа. Считается, что причиной смерти явилось наследственное заболевание сердца. Но есть версия, что к таким последствиям парня привели постоянные тренировки в тренажерном зале и употребление анаболических препаратов для роста мышц. Всем доброго времени суток! Продолжаем конструктивную критику пороков и стереотипов современного общества. Среди многих современных самцов распространен культ тела. Эти особи мужского пола пытаются всеми мыслимыми и немыслимыми способами набрать килограммы мяса, ошибочно думая, что это приведет их к успеху. А причиной неуспеха у мужчин будто бы является дрещеватое телосложение. В то время, когда мои ровесники достигали новых успехов в спорте, я переходил с одной игры на другую. Вообще молодец. И вообще иметь накачанный торс – это смысл жизни для таких людей. Сразу уточню, критически относиться следует именно к культу, а не к занятию своим телом как таковому. Я ведь ничего не имею против занятий своим телом и поддержанием себя в форме. В умеренных количествах это улучшает здоровье и самочувствие, заряжает энергией, вселяет уверенность в тех, кто считает главной причиной своей неуверенности недостаток мышц на теле. Поддерживать себя в форме можно во вполне комфортном режиме тренировок, еды, сна и все это без отрыва от основной деятельности, учебы или работы. В принципе, логично. Однако, совершенно непонятно, когда молодые люди начинают фанатеть от качалки и подстраивать весь свой режим под нее. Не надо так. Неужели все решили стать профессиональными бодибилдерами? Окей, поговорим о профессиональном бодибилдинге. Здесь спортсмены зарабатывают на своем теле, но чтобы прийти к успеху в бодибилдинге, этому занятию нужно посвятить всю свою жизнь. И, возможно, через некоторое время вас ждет успех и хороший заработок. Но для этого вам придется убивать свое тело чрезмерными нагрузками в зале, чтобы получить необходимые результаты. Ведь человеческое тело имеет свойство адаптироваться к физическим нагрузкам. Поэтому, чтобы рост не прекращался, бодибилдерам приходится постоянно усиливать нагрузку или менять ее тип. Профессиональному бодибилдеру, чтобы превзойти свои и чужие результаты, рано или поздно придется использовать разного рода химию для усиления роста мышц. Ведь совершенно ясно, что человек, использующий химию, всегда будет иметь преимущество перед натуральным бодибилдером. Это как допинг в спорте. Вот и получается, что бодибилдинг, как, впрочем, и любой другой профессиональный спорт, не улучшает здоровье, а наоборот, отравляет и изнашивает организм. В обществе до сих пор широко распространен стереотип, что мужчина обязательно должен быть крупным и накачанным. Но так ли это на самом деле? Еще хотя бы век назад, когда большая часть физической работы делалась вручную, размер мышц действительно играл важную роль в возможности особи мужского пола из простого народа прокормить себя и свою семью. Сейчас же, в век, когда все автоматизировано, а большая часть работы делается за компьютером, размер мышц не столь важен для работоспособности. Еще один миф, на который покупаются люди, бегущие в зал, это то, что будто бы качки смотрятся красивее дрещей или даже обычных людей чисто эстетически. Здесь глупо спорить, ведь у всех разные вкусы. Кому-то нравятся толстые, кому-то худые, кому-то перекаченные стероидами жеребцы. Что касается моды, идеал мужчины с перекачанным торсом был актуален в какой-нибудь древней Греции. А вот в современной индустрии мужской красоты гораздо востребование дры, то есть очень худые молодые люди. Настолько, что среди некоторых парней в фэшн-индустрии худоба также перерастает в культ. Впрочем, это уже совсем другая история. Кстати, насчет эстетики мышц. Ведь мышцы не могут все время сохраняться в хорошей форме. Рано или поздно с возрастом мышцы становятся дряблыми, отвисают. А теперь гляньте на бодибилдеров в старости и скажите, так ли эстетично они выглядят. Для многих молодых людей мотивацией ебашить в качалке становится телосложение дрыща. К сожалению, они не осознают, что излишняя стройность, доставшаяся им от природы, дает своим обладателям множество преимуществ. Чем меньше масса тела, тем меньше еды человеку требуется для поддержания энергии. Худые люди всегда выносливее и энергичнее качков. Таким как мы, всегда легче втиснуться в переполненный автобус и иногда при этом даже остаться незамеченными и не заплатить. Дрыщам легче откосить от армии, пожаловавшись на разного рода болячки. Если дело касается еды, то можно ни в чем себе не отказывать. Вы можете смело лопать тортики, пачки чипсов и пить литры колы. Съеденная никак не скажется на вашей фигуре. Так что благодарите за это природу, которая дала вам быстрый обмен веществ. Но все же не стоит этим сильно увлекаться. Что касается мышц. Да, они у дрыщей или эктоморфов никогда не бывают большими, но зато их всегда хорошо заметно из-за низкого содержания жира. Особенно это приятно, учитывая предыдущий пункт, связанный с едой. К сожалению, многие худые парни стесняются своей комплекции и готовы потратить огромные деньги на спортивные залы и дорогое американское спортивное питание. Зачастую абсолютно бесполезно. И тут мы переходим к главному. Кто действительно получает пользу и выгоду от культа тела? Совершенно ясно, что культ качалки – это коммерческий культ. Владельцы спортклубов, производители спортивного питания и одежды зарабатывают огромные деньги на человеческих комплексах и желании людей создать себе тело мечты, сами же при этом и навязывая выдуманные ими идеальные стандарты, к которым должен стремиться человек. Я обоими руками за то, что мы должны стремиться к совершенству. Но зачем при этом пытаться быть не собой? Мне кажется, намного важнее ценить нашу индивидуальность и то, что делает нас уникальными. Несомненно, нужно любить себя и пытаться быть лучше, но при этом осознавая пределы возможностей, данные нам от природы. А у всех они опять же индивидуальны. Саморазвитие заключается не только в развитии навыков своего тела. Важно также не забывать про духовную, интеллектуальную и материальную сферу. Ну и отдых с развлечениями никто не отменял.